Умение любить талант от Бога, умение жалеть от доброты, умение прощать, не зная срока, от мудрости и нежности души, умение ласкать, как недотрогу, от трепета и сдержанности чувств, умение беречь, щадя и строго, от всех невзгод, когда приходит грусть, умение ценить все то, что свято, что свыше нам без времени дано, умение любить талант от Бога, и счастлив тот, кому так суждено.